Мы решили вас порадовать, поэтому совместно с каналом «Ближе к телу» мы разработали для вас специальное предложение, которое будет действовать с 18 по 21 июля. Вы можете приобрести наши обучающие видеокурсы со скидкой до 70%. Система построения базовой основы 10 мерок, которая садится идеально на любую фигуру. Комплект видеокурсов «Академия платья» и видеокурс по пошиву шелкового костюма в пижамном стиле как раз он сегодня на мне. Купальник Боди со шнуровкой и раздельный купальник Керри. Курс твое идеальное белье, в который входит бюстгалтер, который подойдет на любую грудь, и трусики слипы. Бюстгалтер на большую грудь. Название говорит само за себя. Сама конструкция рассчитана на роскошные размеры. Максимальная поддержка за счет определенной технологии пошива и высокие трусики. Курс Боди на все случаи жизни и, конечно, комплект видеокурсов все о стрингах три в одном. Также сейчас очень приятные цены на курс по созданию дизайнерского худи, пояса корсета и на курс трусики-шортики из кружева. Приобретайте самые полезные знания со скидкой до 70%. Специальное предложение действует до 21 июля, все подробности по ссылке в описании к этому видео.